Добрый вечер! Сегодня у нас в руках появился насос высокого давления Хадсан для винтовок PSP и сейчас сделаем небольшой обзорчик. На днях я делал обзор насос высокого давления Борнер, и интересно сравнить эти два насоса. Насос производства Италия для турецкого концерна Хадсан. Он конструктивно отличается от Борнера. Во-первых, здесь встроен манометр. У Борнера мы манометр привинчивали, он поставлялся отдельно. Вот шланг высокого давления я уже подсоединил, прикрутил. Тут штуцер для стандартного Хадсанского переходника для заправки винтовок Хадсан. Основание вот такое у нас поставляется. Что... Замечательно, что оно быстросъемное, то есть оно вот так и вот вставится, в комплекте идет вот такой штифт. Вставляется, и насос, в общем-то, готов к работе. Удобно для перевозки. Еще здесь у насоса имеется вот такой фиксатор, для того, чтобы он не раскрывался выводится он из положения фиксации с вот так вот поворотом и сопоставлением в прорези вот здесь есть провесь вот в этой латунной в этом латунном кольце с этим фиксатором теперь можно пользоваться опять фиксируется вот так вот в паз, все он больше не поднимается, он зафиксирован вот такое интересное решение а, всос если так можно выразиться, воздуха, на этом насосе производится через рукоятку. Вот здесь стоит такой фильтр металлизированный. И в нем встроен осушитель возду воздуха. То есть, вы смотрите, как он выглядит, такой пластиковый патрон. А в нем стоит, лежит, вернее, такой пакетик с силикогелем, с шариками, который должен осушать всасываемым насосом воздух. А в другой половинке рукоятки насоса тоже вот такая заглушка, завинчивающаяся. Здесь находится зип. То есть вот такие резиночки. В коробке а с насосом больше практически ничего не шло. То есть все находится внутри. Ключа для сборки тоже не было. Но он тут в принципе не требуется. Вот здесь заворачивается все от руки но желательно конечно протянуть ключом здесь на 13 а вот этот штуцер у нас по-моему на 14 да, вот здесь тоже на 14 для хацановского переходника ручка накручивается вот так просто если на бормере она привинчивалась двумя винтами под шестигранник то здесь она вот так вот Закручивается. Вот, насос готов к работе. Рабочее давление по манометру 200 атмосфер. Накачка допускается максимально до 300. Ну, стандартная хацановская мощность. То есть винтовок мощней у них нету. На этом обзор заканчиваю. Спасибо.